Uh, всем привет, пацаны, с вами Ваня. и А вы меня постоянно спрашиваете, uh, как скачать скраб механик, как скачать контру бесплатно, например, да? Пишем просто скачать, да, KS... KS Вот, скачать кс со всеми скинами. Ссылочку копируем. Здесь просто скачать вам. Я не буду качать, потому что он у меня уже есть. А как скачать скраб механик? Просто пишите. Скачать. С -к -ра скраб механик. Ми вот. механик Механик. Механик. Э Мех механик. Просто скраб-механик без какой-то версии. Просто вот так вот. Вот, таран на русском. Тоже копируем севочку. Вот. И здесь просто скачать. Год выпуска, да здесь. Вот это разработчик, изделитель, платформер. Вот это все такое дело. Ну, вы поняли, да, меня? А вот. А! а! А, как скачать, например, Roblox? Ну, пишем Roblox. Roblox. Вот. Ой, я написал нечаянно. Roblox. Ну, можно так, можно через p Как скачать SkinChanger SCC? Очень простой ответ. Пишем сюда. Скачать скин скин чейнджер скинченджер си си Просто скачали бесплатно скинченджер си си си вот здесь скачать бесплатно для Windows Вот здесь много раз тыкайте, если вы в Украине. И ждете, пока у вас что-то появится. Ага. Теперь смотрите. Как заинжектить скинченчер? Надо, чтобы Steam был вышен. с тем чтобы был выход. Запускаем от имени админа. Ну, можно не из выходить из Steam. Можно просто. Вот. И просто запустите скинчейнджер, у вас запускается сам Ченджер CC. Никакой другой лишний скинчен, Только CC. И, пацаны, вы меня спрашиваете, а как попасть на мой сервер? Там, сниматься видосиков, да, например. Очень даже просто. Я... А, а Вот, истекает никогда SEWAC беззагранизный. Сгенерировать новую ссылку. Копировать. все Здесь у меня будет подготовка для роликов. Вот, дискорд мой. Как попасть на империю Фортнайтеров? Тоже. Пригласить людей. Копировать. играть в фортнайт это вам пригодится конечно а, а как попасть на вот этот сервер ну пацаны это надо уже мне на приходить на стримы и донатить определенную сумму чтобы я вам кинул приговор добавлять меня в друзья на стриме обычно надо платить 200 там, гривен, рублей, ну, сколько, ну, в какой вы стране живете? но лучше гривны, потому что я живу в Украине. Вот донатите там столько, столько гривень, ну сколько там будет под описанием, я беру, вы кидаете мне свой код, имя, я кидаю вам заявку, друзья, вы принимаете, все, вы у меня друзья. Как попасть на мой сервер, а это бесплатно, ну я вам скинул ссылку, все, это бесплатно. Э, здесь, например, вот смотрите, например, э, есть э, АФК, Музон, Музон, здесь есть клипы, вот клипы, клип клип, клип, клип, клип, клип, клип, настроить канал, права доступа, просмотр канала, вот, админ, то есть только админы могут, админы все могут на этом канале и присоединяться, все могут делать админы, ну, админы, которые будут назначены админом, а вот эти... Они даже этот канал не будут видеть. Понимаете? Все. А, битрейт, лимит пользователя, лимит пользователя 99 человек. Могут зайти. Все. Все. Вот весь сервер. То есть вот этот виден, виден, виден, виден, виден. Вот клипы. Только для меня и админа. Все. Вот а ему видно это. Все, все, пацаны, присоединяйтесь, я вас жду на сервере, блин, пацаны, ну он крутой, не пожалеете.